всем привет с вами Мугивара, и в этом видео я бы хотел вас попросить подписаться на мой канал каждый день выходит по два видео с полезной информацией и многого другого ожидается в будущем так что не поскупитесь и нажмите на красную кнопочку вместе с колокольчиком я для вас стараюсь и очень сложно работать когда нету какого-то какой-то обратной связи и поддержки так что надеюсь на вашу помощь а так мы начинаем к самому главному к самой главной теме видеоролика это топ-3 лучших совета по прокачке персонажей от меня по моему личному мнению третье место заслуживает это прокачки э, всех бойцов Допустим, у вас, например, 10 тысяч кубков или 20, и вы хотите запушить 30 тысяч или 40 даже. Это очень легко сделать, когда у вас персонажи все на 9 уровне. Так что советую сначала прокачать всех на 9 уровень, чтобы выпала и пассивка, и гаджет, что, соответственно, упростит вам поднятие кубков на этом персонаже. Ведь если вы прокачаете на каком-то бравлере 1-11 силу, вы прокачаете только на нем кубки, а на остальных у вас будут маленькие трофеи, и, соответственно, у вас будет меньше шансов поднять трофеи. Так что переходим плавненько ко второму совету. Это прокачивайте любимых бравлеров, на которых вы умеете играть. Если у вас не интересуют общие трофеи, и вы хотите... Играть на своем любимом персонаже и, и апать 30 ранг или 25 для кого-то. вот Или 30 й куда сложнее, а 35 й вообще единицы апают в наше время. А, так что, если вы умеете на нем играть и любите этого персонажа, то обязательно вкачивайте силу на него до 11 и у вас обязательно получится а, поднять высокие трофеи на нем и достигнуть свою цель. А, в общем, переходим к первому месту. Это правильно покупайте в магазине клуба а, те вещи, которые вам нужны. Для кого-то важны монеты, для кого-то важны гирсы. Для кого-то скин, но я советую вам покупать очки силы. Так как очки силы стоят меньше всего и дают по-видимому меньше всего, но на самом деле это не так. Ведь если мы покупаем за 60 монет клуба 100 очков силы, то мы получаем, если умножить на 2, 200 голды, которые... Могли бы мы потратить на этого бравлера в магазине предметов? Здесь вы понимаете, о чем я, и мне сложно достаточно объяснить тему какую-то определенную. Вот и если вы покупаете, например, за 100 монет клуба 250 голды, то у вас, конечно же, видимый результат намного больше, но по итогу, когда вы если подсчитаете вы тратите намного больше монет клуба, чем получили бы. Так что обязательно прокачивайте, как я, очки силы бравлера, чем золото. Золото само по себе в будущем придет. Да, конечно, его сейчас нету, потому что бравлеры качаются на 11 силу очень медленно, очень долго. С боксов падает очень мало. И... Самое важное, это прокачать первым делом по очкам силы до фула бравлера бравлеров в общем, чтобы больше падало монет и меньше падало на каких-то определенных персонажей очки силы. Тем самым у вас быстрее пойдет прокачка. Сейчас я прокачиваю 10 уровень на кольта и небольшой так сказать Советик после первого места. Это прокачивайте, если вы хотите равномерно прокачиваться. Прокачивайте после того, как всех прокачали на девятую силу, до десятого уровня. Ведь э, намного лучше прокачать до десятого уровня трех бойцов, чем, чем двух на одиннадцатую. Буквально за счет гирса, который может очень сильно повлиять. Смотрите, сейчас я прокачиваю Тика до 10 силы, и у него очень классная пассивка, это хилиться на 2 секунды раньше. И гирс этот позволяет ему хилиться еще быстрее, еще эффективнее. Прокачиваю я до 3 уровня, вот сейчас второй уровень уже, прокачиваю до 3. Это будет очень мощный правлер, будет хилиться очень быстро, и я возможно апну его на более высокие кубки. Потихонечку прокачиваюсь. И всем, кто смотрел меня, подписывайтесь на канал. Спасибо всем за просмотр. Удачи. Всем пока.